Кстати, мне тут вот как-то скидывали ремикс про Мармока в стиле 55-го. Я его, в принципе, посмотрел, но хочу посмотреть еще раз. Мармок. Не, как он там назывался-то? Свежий, свежий какой-то был. Во, вот этот. Вот. вот. Я его послушал, мне вот настолько зашел, блин, настолько на, на лучше, чем 55-го Ильчуйкина. Ну, на, на. А, блядь, меня прессует, господа. О, сейчас будет драка Жив, цел, орел, сука Ой-ой-ой-ой-ой, ты как там оказался? Правда, крошаааа О, хуян, спасибо Какой любезный Что происходит? не доебался да Сука, да я же не все отигнался Что происходит? Куён доебался да Охуенно, я ещё и загорел Как у меня так всё задолбало Сейчас бы мне колеску вебало Ой, это вы, так тупо! Потом, потом, потом, потом, потом, потом, Подум, подум, подумай Подумай, закрой я болот резко Для начала, роза, закрой Для начала, роза, закрой я ее поставил А ну, волны какие-то испускает Женщина, <сесс> ты там одна ты Может, ты настолько подобрать путь, все, все эти фразы, чтобы они в рифме получались вот. Края горы выпирает О, нет, вздумай в меня врезаться Еще Еще и весь костюм обосрал прошли в подкаст я так и не понял куда мы идем противник слишком силен Иисусе твою мать главное не паниковать держись за одно держись за другое если что можешь меня обнять держись за одно держись за, за, за, за другое что даже можешь мне дать ты спроси жива ли одна Берите этого демона от меня автор звука нет я просто мисс. на, что Рыжь, на что происходит? на ноутбуке не доебался сука я за ним сзади гнался что происходит хулен доебался ахуенно я еще и загорел как ты меня так Сейчас у меня это, это, это было ступа! тупа, тупа я вижу, бля! закрой я балл уже! Что-то новенькое! Карусей лошадками, бля! У меня всегда какие-то проблемы с яичками! Вот мне это зашло! Хотя ты, говорит, пару с этим игротопом сделал! Там я у него послушал, там немного отличается версия, там, текстом, по-моему, и немного визуалом. Вот это вот. Ну, по сути, то же самое, только вот с другим текстом немного. А, блядь, меня прессуют, господа! Хули здесь так пусто, как попиуман у мангуста. ха ха Делай, блять, ты прав, Хорош, чердёй страдать! Не твою мать. Главное не паниковать. Что происходит? Да, то есть, да это да, как да, бы местами только отличается. Да, что происходит? Курьер даже не пал. сегодня я наигрался. Сейчас у меня халяшку бывало. Это было так тупо! Это было так тупо! Коль, ненавижу, да тут она так, видно что анализал, здесь сработает. Правда, кровь. Сука. Наверное, неплохой. Иисусе, твою мать! Я не буду их сплевать. Женщина, ты там одна! Интересно, е ничто не смущает. Хо-хо-хо, пты! Есть край горы выпирает! Женщина, ты там одна! Интересно, ее ничто не смущает! Ааа, нет, оно а ну, волны какие-то испускает. Я так и не понял, куда мы идем. Противник слишком силен! Иисусе, твою мать! Главное не паниковать! Эй, слышь, куда пошел, бешеный кровила! Здесь нет перил! Здесь нет педрил! Здесь нет перил! Да, от меня Что Даже не дали. Кажется, на сегодня я наигрался. Как же меня это все задолбал? Сейчас бы мне хаестки дъбалась. Потом, потом, потом, потом, потом, потом, было так тупо! поток, поток, потом, потом, пользоваю мать. Поток, поток, поток, потом, потом, потом, потом, потом, по-моему, по-моему, по-моему, Закрой я балу, Кажется, теперь моя байонета в трусах больше тирамбит, чем байонета. Нет, нета. Чем бойонета. Рокет Мне обе версии понравились. Ну, первая там понравилась больше за визуалы и более продвинутые там смонтированы.